Привет! Мы очень часто неправильно трактуем сигналы, которые дают нам другие люди. Есть книги типа «Языка телодвижений» и разные курсы, которые рассказывают «Это означает то». Но я хочу уделить ваше внимание, что мы очень часто хотим, чтобы человек принял какое-то решение, но на самом деле не можем пройти барьер секретарши, мы продолжаем общаться с его коммуникативной машиной, машиной, которая просто а, занимается тем, что дает окружающим ответы, такой автоответчик или чат-бот, как в современном мире, который не хочет затрачивать энергию. Как понять, что мы общаемся с одной частью или с другой частью? Есть много деталей, я хочу вас сфокусировать на одной из них. Мы слишком часто пытаемся получить от других людей согласие, особенно на первых этапах. И мы очень часто удовлетворяемся ложным согласием. Обратите внимание в ближайшие дни, когда вы отвечаете и вам отвечают. Когда вы говорите «да» или когда вы говорите «наверное, ты прав» или «ты прав». Очень часто мы не имеем в виду согласия, очень часто это коммуникативная машина, которая говорит, я не хочу с тобой спорить, я не хочу обсуждать, просто отвали от меня, оставь меня в покое, я, э, этот разговор мне не интересен. Но с другой стороны, когда мы слышим ответ «да», мы воспринимаем его как успех, как победу, как э, заверение в том, что мы все сделали правильно, это большая ошибка. Реальный ответ от той части, которая принимает решение, от той части, которая действительно значима в наших отношениях и в управлении поведением этого человека, звучит не так. Он чаще всего звучит с другой тональностью речи, более эмоционально и чаще всего менее лично, как бы странно это ни казалось. Например, когда человек говорит верно, правильно, справедливо, потому что эти слова для того, чтобы произнести их, человек должен войти в это состояние они чаще всего являются более искренним откликом который означает да чем само по себе да обратите внимание как вы соглашаетесь и как другие люди соглашаются, я хочу, чтобы вы научились видеть фальшивые согласия и стали бы охотиться и стремиться в разговорах не на фальшивые даты, прав, наверное, так и нужно сделать», на реальные сообщения, которые говорят о том, что человек включился и вы установили контакт с ним, потому что с этого момента можно начать с ним договариваться. Удачи вам!